От взрывов птиц полетели, С настижены взлетели гнезд, Они, быть и может не хотели, Возник такую всех в порог. Стоят деревья, и нет счастливых птичек гнев, Не будет птиц уже наверно, И стоп сосновых и берет, поля взрывов и воров. Траншеи, Крик живоролка, только звонки доносит сон зарюсь полей. Друг друга кто-то убивает, как множество уже потерь. Никто из двух сторон не знает, один лишь Бог знает теперь, От взрывов птицы полетели, с настиженных взлетели гонест, они потемут не хотели, возник такой у всех вопрос, они почему-то. Не хотели Возник такой у всех вопрос